17 июня в Даугуповском центре гончарного искусства открылась памятная выставка работ Даугуповского скульптора, графика и художника Елены Волковой «Соль земли», автора многих скульптур, украшающих наш город. На выставке представлены скульптуры из мрамора, гипса, бронзы, дерева, гранита и бетона, а также графика. Куратором данной выставки выступил сын художницы Дмитрий Кимчук, который презентовал наследство своей матери. Остальные работы доставлены из фондов Даугуповского краеведческого и художественного музея. Елена Волкова – уроженка Валмеры, но с 1977 года вся ее жизнь была связана с она успешно закончила Латвийскую академию художеств по специальности монументальная скульптура, отличилась многими наградами. В нашем городе она создала множество работ, например, Латгалия Мы твои дети, которые расположены около основной школы Сасканес, а также художественные объекты в саду скульптуру собора святого Петра в Веригах. Многие скульптуры Елены Волковой находятся в фондах латвийских музеев, а также в частных коллекциях. К сожалению, некоторые интересные уличные скульптуры были испорчены вандалами в 90-х годах. Елена всегда активно участвовала в творческой жизни Даугопилса, хотя часть ее идей так и не была воплощена. Когда приехала в город, она первым образом посмотрела, что в городе, ну, катастрофически не хватает декоративной скульптуры. Очень много памятников разным, ну, нашим руководителям, там, всяким памятным датам. А скульптур, украшающих город, нет практически. Но сейчас я смотрю, что в городе просто очень много мест, просто, ну, город расцветает. У нас куча променадов, У нас хорошо организованное, красивое место около губища, где просто можно ставить любую скульптуру. Мечта моей матери была когда-нибудь перевести Сасканис парк, вот этот скульптуры, в тот материал, который был задуман изначально. Львовский песчаник. Потому что наследие, ну, по-моему... Такому наблюдению ну, лет через 10 этих скульптур просто не будет, они разрушатся. Сын Елены Волковой, а также многие творческие люди города выражают надежду, что наследие скульптора не будет забыто. Уже имеются планы по реставрации конкретных объектов. А пока все желающие приглашаются на посещение данной выставки, которая доступна в Центре гончарного искусства до 27 августа. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга выпуска городской думы.